Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юрий. Мы находимся в городе-курорте Анапа на нашем коттеджном поселке Seaside Village. Seaside Village располагается на третьей береговой линии, буквально в 10 минутах пешей ходьбы от обустроенного песчаного пляжа. На данный момент в нашем коттеджном поселке сисайд выполняются работы по монтажу плит перекрытия и армированию их, а также установка алюминиевых двухкамерных окон и разводка электропроводки внутри дома. А на этом все, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. За более подробной информацией о нашем коттеджном поселке обращайтесь по номеру телефона, указанному сзади меня. Доброго дня!